всем привет мои дорогие друзья с вами как всегда я саша и сегодня мы вместе с вами будем продолжать второй сезон магических приключений ну что ребята поехали В прошлой серии мы с вами построили портал в ад. И кстати, мы сегодня как раз таки туда и отправимся. А еще мы с вами в прошлой серии засеяли нашу ферму растений, которые там находятся. Я ее еще, плюсом вне серии, немножко доработал. Но не полностью. Я забыл туда засунуть факела, и я надеюсь, там пока что еще никто не заспамился. А еще мы с вами в прошлой серии начали изучать мод Bewitchment. Мы с вами сделали специальную книжку, которая называется «Книга теней». Также мы с вами встретили Огненного Дракона. Несколько башен магов. Вот, и у нас в планах будет убить Огненного Дракона. Но, к сожалению, это очень-очень трудно. И на этапе развития, на котором мы сейчас с вами находимся, нам просто это будет не по силу. Потому что нас просто зажарили чуть ли не за считанные секунды. Даже минуты не прошло, прошу заметить. Так, сейчас мы с вами... Берем нашу броню, которая, кстати, почти поломана. Я уже ходил в Ад, чтобы посмотреть, что у меня там будет с шейдерами. Потому что обычно, когда я хожу в Ад с шейдерами, у меня либо лаги, либо слишком темно, и мне приходится их отключать. Вроде бы все было нормально. Но я в этом точно не уверен. Поэтому э, берем еду. Э, берем булыжник, конечно же. У нас есть булыжник, у нас его должно быть куча. Да. Есть. А, Возьмем еще что, ну еды. Кстати, выпуск назад я установил мод на новые сундуки, на новые печки, на улучшенные, точнее. Вот. И я забыл вам об этом сказать. Поэтому нам можно будет сейчас с вами заменить вот это вот все на Железные, но, скорее всего, я это сделаю вне серии, потому что железа у нас сейчас а, не так много. Это нужно ходить в шахты, там ходить, бродить, вот это вот все. А мы сами ходили, по-моему, только один раз, и хе, за этот летсплей uh, я больше не спускался в шахты. Вот сейчас мы с вами отправимся в ад, пытаемся найти крепость. Отправляемся в ад, наконец-таки, наконец-то все было просто быстро подготовка не на час вуаля я снова в аду если что сразу говорю у меня достижение выполнено о огонек черт он агрессивный надо уходить и главное сейчас не забыть где находится наш, наш портал Хотя у нас прописано сохранение бляха-муха. Чем быстрее мы с вами отсюда уйдем, тем будет лучше. Вы видели там эту штуку? Нифига там собака, блин, огромная. Кстати, давайте соберем кварц. Заодно и уровень поднимем до 30 -го. Не кажется ли, я там что-то видел? Знаете, тут и без херабрина пипец происходит. Что? Чем творит? Ой, не прилетело. Классно убегаем. Он не может подняться. Бля! вау вау вау вау вау вау вау ау Тихо! Ай! М -м -м -м! Офигеть! Ох! Да, бляя! Сейчас горю нахуй. Где этот что? Вы видели это? Вы видели это? Что, черт возьми, сейчас произошло? Ч ⁇ за фигня? Вот офак, кто это вообще был? Что за козел? Понимаете, мы от него даже убежать не могли. Он был в несколько раз быстрее. Там кто-то есть? Здесь это зомби. Он слишком близко. А! Ах ты! Ах! Вы готовы? Я нет. Но нам нужно отомстить этому козлу. Так. О! Dead point. Телепортировались. О! О! Это, это, это, этот! Это демон, это демон, это демон. Первое сражение с демоном, ёб твою маму. Нам ничего с него не выпало. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет, не умирай, не умирай, не умирай. Тихо, тихо, ну регенься, регенься, регенься. Ёпта, ёпта, нет. Классно. Зато мы ему отомстили. Я предлагаю нам вернуться в ад, но на этот раз мы не будем искать крепость. Мы просто будем нужное количество этого светокамня потому что нам по крафту нужен светокамень по вичменту нужен светокамень и еще чтобы отправиться в рай тоже нам нужен светокамень вот только вот нужно найти то местечко где как бы не слишком как-то будет высоко и все будет прекрасно и он там прям вообще супер таких мест не... Я... а вот вижу вот это вот мы с вами все соберем и в принципе на этом можно будет закругляться в этом вашем аду так ого у нас уже довольно таки много цвета камни уже больше стака Почти полтора стака -мо. Как вам такое? а? И предлагаю отправиться домой, чтобы сделать. А этот, ай, на, эй, оборзела. Ой, ухожу, ухожу, ухожу, все, все, все. Она, короче, знаете, она в этот, в стенку портала не может пройти, блин. Она, типа, вот знаете, она, короче, она вот здесь вот так вот летала. Блин. Окей, ладно, не будем осуждать эту мышку. Купим ей мозг. Итак, ребята, давайте мы с вами, наконец-то, продолжим изучать мод. bewitchment под конец, знаете, чисто так. Где у нас эта книжка теней? Я не вижу, я не вижу, вот она Надо будет, знаете, оснастить Какое-нибудь место Специальное для, именно для этого Мода Чтобы сделать алтарь, нам нужны вот такие вот Пустые кувшины Shift, левая кнопка мыши Подождите, стоять, стоять, стоять, стоять Я все это время думал То, что эту штуку надо сделать В специальной ведьминской печи Оказывается, это можно сделать В обычной печке Серьезно? О, окей Так, вот здесь у нас я вижу глину Сколько? Четыре штуки А, нам нужно же Два кувшина, чтобы сделать алтарь Так, все на две штучки теперь хватает. Мне кто-то опять написал спасибо. Так, сейчас мы с вами замутим алтарь. О, нам же нужно место подготовить, твою мать. ё мы сейчас с вами копать будем. Мы сейчас с вами будем играть в копатели. Нет, мы сами сделаем сейчас вот эти вот кувшинчики. И я уже вне серии подготовлю местность. И в следующей серии мы с вами поставим портал. Фу, блять, алтарь и мы его с вами улучшим. Так, нам нужно будет с вами сейчас сделать сырые кувшины. Раз, два, три, четыре. А, ага, доброе утро. Нифига, ну что, в печку засовываем? Бляха. Так что нам надо было ага бузина и 4 камня камень у меня должен был быть а вот бузины у меня нет бузину надо будет вот туда сходить давайте ночью сходим почему бы нет экшен экшен адреналин ё-моё его никто не отменял нужно делать контент я так посмотрел сейчас на мини-карту знаете мне расхотелось Нам нужна только бузина. Я ее где-то здесь видел. Там. Где-то далеко очень. Атака лучников. Уходите. А, я с собой топор-то не взял. Ладно, нужно только две штуки. Заодно посмотрим, что здесь изменилось. Сейчас прикиньте дракона, ну, блин. Как испугаться, блин? Я уже думал, это дракон! Ш чё? Н что происходит? Почему? Что твою маму здесь творится? Я, я хочу узнать! What the fuck? Вашу мать. Зачем мне дв послали два багровых рыцаря? А еще портал, в который я не могу зайти. Что здесь происходит? Бляха. Так, так, так, так. Из него выпала книжка специальная. Да! Что тут происходит, черт возьми? Мне выпало два багровых ритуала? Зачем-то они мне. Эта книга не содержит ничего, кроме как сумасшедшего бреда. У меня этих книг две. Я не понимаю, что в этом мире вообще творится. Нужно убить, уничтожить этот портал. Бляха. Ай-яй-яй, нет, нет, нет, нет, почти что, надо, надо уничтожить этот портал, иначе там образуется опять, опять вот эта вот, эта штучка, нужно скорее, быстрее, ёпта, именно ночью, ребят, по-другому никак не знаю, ёпта, надо быстрее, быстрее, быстрее, Ляха. своего уже убивает ой шопу поджарил да мне тут есть вода рядом Нет, тут, тут воды где что там вообще видели что это сейчас было интересно как там наш дракон он никуда не улетел случайно Ну, там гнездо. Видите? Да вот это вот гнездо. Ой, блядь! Он там. Блядь! У нас нет другого выбора. Фух, он добрый, он добрый, он добрый. Нас окружили? А почему он ходит? What the fuck? с этим драконом не так? От него не спрячешься, ребят. Главное не оберегаться, не смотреть. Просто бежать. Я сейчас его домой к тебе приведу. Ребята, О, блядь, я сейчас так тупо поступил. Я его чуть домой к себе не привел. Твою мать, он мне просто все разнесет. К чертовой матери. Он недалеко. Он недалеко от моего дома. <свят> что мне делать? Я не знаю. Понимаете, этот дракон, он намного больше, чем тот, что был раньше. И он может ломать блоки. Он просто разнес башню мага. Я думаю, на этом мы с вами уже будем заканчивать. Я знаю, мы сами не сделали того, что мы планировали, но все равно, ребята, это сейчас был такой экшен. Ох, господи, ребят. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Арий. Всем удачи и всем пока.